Здравствуйте, с вами снова Георгий Ураган. И сегодня я расскажу вам смешную историю о том, как черт дернул меня связаться с человеком по имени Залуцкий Василий Викторович. Вот этот Василий прикинулся озеленителем. Специалистом по ландшафтному дизайну. Сообщил мне, что у него есть свой питомник растений. Предложил мне исполнить работу. Знаете, на первых порах уже надо было мне догадаться, что имею дело я с человеком, как я думаю, малопорядочным. Первое, что он исполнил, он сажал сосны. Василий все время сталкивался со сложностями. То не мог привезти в тот день, то в другой день как эта машина не работала. Потом у него была какая-то авария. Наконец сосны привез, потребовалось дополнительно ему оплатить еще пять тысяч рублей. Потом он придумал еще тысячу рублей. Потом-то я узнал, все сосны все не прижились, все погибли. За эти пару месяцев я как-то еще пока доверял Василию я дал ему денег на то, чтобы он за 30 тысяч рублей обеспечил дизайн проекта зеленили въездной группы на объект недвижимости, которым занималась наша компания. Вот тут началась вообще какая-то фантасмагория. Василий где-то в интернете надыбал фотографии растений абсолютно каких-то прямых улиц. Прямо оттуда их скомпоновал и мне прислал эти картиночки дебильные. Никакой привязки к местности, никакой привязки к тому, как реально ведет дорога. Никакой привязки к тому, где какое растение будет стоять, а просто фоточки растений. Тут у меня зародились серьезные подозрения. Мы начали разбираться, что это за Василий такой, ходит по рублевке уголовник, мошенник. И мы обнаружили. Как жалуются на него всякие пенсионеры. А что делает? Создав целый ряд сайтов, ну вот вам несколько из них, с помощью этих сайтов собирает людей деньги. И вот какой-то ветеран войны набрался долготерпения и в течение года еле-еле вернул свои страшные 10 тысяч рублей. Я попросил Василия в мягкой форме вернуть мне мои деньги. И теперь я предлагаю вам ознакомиться с тем, как разговаривают мошенники с приличными людьми. Сейчас я ей буду звонить, чтобы она давала побыстрее, Это а само уже напрягает, уже деревья надо высадить, а мы еще проект не можем получить. Сейчас, дорогой, займусь. Дорогой, давай сейчас после праздников там Это Ирина, там другая, потому что, конечно, подвела эта скотина меня. Значит, придет, быстренько сделает, поэтому все исправим. Просто я как бы понимал, что для тебя это не настолько срочно нужно. Просто она мне сказала, да, ну что там, давай по работе, есть что я могу сейчас сделать. И как-то вообще, блин. Поэтому сделаем, не переживай, дорогой. Она вроде там сделала, а ли тебя не устраивает? Если не устраивает, ну давай, значит, считай, что в понедельник тогда я тебе переведу их, если на то пошло там, наличные, просто закажу сейчас завтра на какие процедуры делать если тебя не устраивает что мы с тобой за 30 тысяч нет не травмировали душу извини жор хотел как лучше это на меня просто подвела придет я написал в бухгалтеру что это отправила поэтому сегодня дорогой уже вечером ночью как-то будет но отправит. давай пересечемся я тебе передам георгий деньги тебя просто плохо слышно и давай без этого я как бы не хотел с тобой ругаться что так у нас с тобой просто это нарисовало. видишь какая ситуация блин подвела чуть это мадам хотя и заплатили георгий приветствую дорогой где ты сегодня будешь подъехать чтобы тебе отдать эти 30 тысяч и освободить себя от ненужного недоразумения честно Зашиваюсь, извини, забываюсь, сегодня постараюсь в любой момент. Вечером тебе долететь уже. Хоть в 12 ночи, нужно поставить точку. А тут действительно некрасиво. Извини, пожалуйста. По телефону, да, говоришь, потому что я тут никак не успеваю. Собирался это. Я найду кого-то, чтобы со сбером уже положил, чтобы закрыть с тобой. Просто хотел поговорить, там есть. И извиниться перед тобой за все это недоразумение, но. Давай сейчас посмотрю, как лучше сделать. Георгий, давай не будем из-за мелочей с тобой вот это. Я тебе сказал, ради бога, что монеты на 30 тысяч я не обеднею. Просто ты пойми, там же тут если есть заказ, что надо по деревьям, давай заказывать. Я тебе сделаю хорошие деревья, дам тебе хорошие цены. Вот, а то, что ты да, заклинил, тебя с этой тридцаткой, туда 10 раз люди ехали, мерили, все там это сам. Ну понятно, она там это подвела. Я тебе сказал, вопросов нет. Вот. Сейчас или бери эти 30 тысяч, как говорится, давай пожмем руки. Если надо что-то материалом, давай помогаем материалом, сделаем все. Я же эти деньги тоже не себе положил в карман, а заплатил людям. Ладно, дорогой, давай тогда до завтра, давай ставить этому вопросу, да. Потому что я у меня сейчас суета, работы много, блин. Сезон же пошел. А ты думаешь, что тебя игнорируют. И получается, как бы это некорректная не ситуация. <пи***> вообще. Поэтому давай, давай закрываться и двигаться дальше. Георгий, дорогой, давай где-то часам до 9 я тебе на карту закину, я там подъеду и тогда забудем эту тему. А потом, если захочешь, продолжим по другим проектам. Георгий, дорогой, привет. Давай привезем тебе вот эти растения, не серчай, как говорится, и давай двигаться дальше. У нас, блин, большие дела и возможности есть сработать правильно. Что ты на мелочах там это циклишься? Я посмотрел, а что это за питомник? Так лично приехал и зашел уже на него. Вы знаете, это больные, половину погибшие растения. Я проверил документы, что это за земля, вы знаете, эта земля вообще-то отведена под строительство многоквартирного жилого дома. И вот сейчас там кто-то насадил каких-то полумертвых рябин и их оттуда парит. Собственно, сами фирмы, о которых он говорит, они вообще-то оформлены на какого-то белого Андрея. Я не знаю, что за Белов Андрей там фигурирует, это просто номинал или какой-то организатор вот этого полуграмотного Василия. еще он мне рассказывает? Что у него есть там какие-то контракты и дела с прокуратурой? Что он туда что-то заносит? Что он исполняет госзаказ? Слушайте, мне кажется, давно пора проверить, кто и на что согласился с этим Василием. Кто из чиновников вот так не разобравшись, отправляет наши с вами деньги, бюджетные деньги, вот таким мошенником. Я поначитался по этому тащу Залудскому отзывов. Люди пишут, что на сайте взимается предоплата, а вот сами услуги не предоставляются. Может даже приехать человек, оформить договор с паспортами и чеками, все как положено. Пару раз поговорить с вами по телефону, накормить обещаниями, а потом обязательно исчезнет. Гражданские суды выигрываются, но приставы денег с него не трясут, полиция за эти дела не берется. Меня удивляет, почему кто-то решил, что должна полиция за это браться. Состава преступления не находит. Вы знаете как? Полиция, возможно, не находит состава преступления. Оно им надо. Мы поможем нашей доблестной полиции. Усмотреть и найти там состав преступления, найти виноватых. Кто с этим человеком будет иметь дело? А? Опасайтесь, чиновники, опасайтесь, найдем ведь, я же понимаю, что он не только граждан, не только ветеранов, пенсионеров меня обманывает. Он так обманывает всех, с кем имеет дело. Этот человек нечистой души. Мерзок он у меня. Просто плевок какой-то. И на место моего, конечно, поставим. Василий, привет тебе. Офис мой расположен по улице Знаменка, дом 13, строение 3. Подъезжай. Еще невеста какая-то. Еще дом изображал, что дом хочет купить. Василий, езжай из Москвы. Для тебя здесь никаких домов нету. Твой дом тюрьма. Вор должен сидеть в тюрьме. Жизнь твоя. Это одно уголовное дело. Не могу сказать, что большое, мелкий ты жулик. На этом все. Надеюсь, что вам доставило удовольствие прямая речь вот этого клоуна. Кто так вот разговаривает, это однозначно мошенники. Мошенники самого низкого пошиба. А? Никакого уважения к тебе, Василий. Позор. Кстати, у кого есть информация по Василию, буду очень рад ее получить. Где проживает этот клоун? Кто его невеста? Что за фирма? Что за Белов Андрей? Белов, позвони, позвони мне, позвони. позвони. Как бы не вляпаться тебе с своим Василием-то. Либо дай ему по жопу, пусть в Молдавию свою летит. В следующих программах буду иногда раскачивать недобросовестных операторов рынка недвижимости. У нас есть такие, например, один там борется с инфо-цыганами. Что полез -то? Сам ты говоришь, что он с недвижимостью занимается. Вы знаете, я вам очень четко покажу, чем занимается. Будет интересно. До следующих встреч. До свидания. С вами снова был Георгий Ураган. Лайки сюда, подписку сюда и оставляйте.